С картины сошел в мою жизнь, не открыв двери рая. И теперь на этой тропинке мы с тобой, как две планы. глаза. Почувствую я рядом буду всегда, словно звезда, путь освещая. Но ты мой магнит и этот бит тебе одному посвящаю. Тише мне надо слов лишних лишних. Подойди ко мне, хочу слышать, как ты дышишь. Из картины сошел мою жизнь Не открыв двери рая И теперь на этой тропинке Мы с тобой как две половинки Сердца большого было Шая! Чувствую я рядом, буду всегда Словно звезда, будь освещая За тебя свою взгляд И знать, что ты только можешь Чтобы прямо с картины сошел мою жизнь Не открыв двери рая И теперь на этой тропинке Мы с тобой как две половины Всегда, словно звезда, путь освещая Но Ты мой магнит И этот бит тебе одному посвящаю Тише, не надо слов лишних ближних Подойди ко мне Надо просто касаться тебя своим взглядом и знать, что ты только мой. Я рядом буду всегда, Словно звезда, путь освещая. Но ты мой магнит, И этот бит тебе одному посвящаю. Тише, не до слов лишних ближних, Подойди ко мне. Субтитры сделал